Ребята, я рада вас всех видеть на своем уже четвертом марафоне обновления квартиры без ремонта, где за 4 дня мы с вами будем делать наши квартиры красивыми и уютными. Немножечко о себе. Меня зовут Ирина Богомолова, я дизайнер интерьера. В сфере архитектуры и дизайна я работаю уже 12 лет, проектирую интерьеры и занимаюсь обучением дизайну и декору. Впереди нас ждет 4 дня марафона, где мы будем обновлять наши квартиры. Я рекомендую начать с одной комнаты. Составим план обновления, подберем декор и текстиль и сделаем мини-коллажи, чтобы посмотреть, как все у нас хорошо сочетается друг с другом. Вот такого плана коллажи делали мои студенты на предыдущем марафоне. Каждый день в Телеграм-канал будет приходить новое видео, после которого нужно будет сделать домашнее задание и прислать в наш общий чат. Ссылка на чат есть перед этим видео, надеюсь, вы уже все туда вступили. Программа марафона. Сегодня мы анализируем наши интерьеры, и думаем, с чего же начать обновление. Немножечко поговорим об уборке. Завтра день посвящен нашим любимым цветам, какую цветовую гамму выбрать. Третий день довольно насыщенный, мы подбираем декор, и в четвертый день составляем план декорирования нашей комнаты. После марафона я приглашаю вас всех на свой курс «Декоратор интерьера», который будет длиться один месяц, поскольку это будет первый поток, и для участников марафона будет самая-самая низкая цена на этот курс. Так что обязательно пройдите марафон до конца. Итак, дом — это место силы. Дом подпитывает нас энергией. Помните, была такая игра, по-моему, она называлась «Симсы», когда такие маленькие человечки жили своей жизнью. Когда они приходили к себе домой, уровень их энергии возрастал. То есть они спали, ели, отдыхали в доме, и их энергия повышалась. То же самое и с людьми. Когда мы приходим домой, мы отдыхаем. Энергия наша повышается. Дом подпитывает нас энергией. Если у вас не так, то, конечно, интерьер нужно менять. Добавлять в него такие маленькие уютные мелочи, которые будут наполнять вас энергией и давать вам силы. Выберите в доме одну комнату, которую хотите поменять. Посмотрите на свой интерьер. Почему вы хотите его обновить? Что вам в нем не нравится? Возможно, он надоел, устарел, хочется чего-то новенького, более модного. Внимательно посмотрите и выпишите для себя вот эти причины, почему вы хотите изменить интерьер в своей комнате. Психологи установили, что временное и недоделанное переходит в нашу жизнь. Например, стул, который шатается, может стать элементарной причиной неуверенности в себе. Капает кран — это может быть причиной лишнего веса. Он капает, раздражает, не хочется с ним никак взаимодействовать, и вообще хочется побыстрее прийти на кухню, что-то там перекусить и уйти. Проще заказать еду где-нибудь в Макдональдсе, заказать пиццу. И постоянное питание вот такой едой из кафе и ресторанов может стать причиной лишнего веса. Еще один вопрос, который мне задавали на марафонах, это что делать, если квартира съемная? Здесь я отвечаю однозначно, наводим уют и в съемной квартире. Покупаем те вещи, которые мы потом заберем в нашу новую квартиру. Вот как, например, здесь, на этой картинке, абсолютно все вещи мы с собой можем забрать в нашу новую квартиру. Более того, мечтая о нашей новой квартире, как там все будет красиво, и уже, можно сказать, видя вот всю эту красоту в реальной жизни, тем самым мы приближаем к себе момент покупки нового жилья. Еще один закон, я не знаю, как он действует, но он реально работает, это, чтобы пришло что-то новое, нужно избавиться от старого. Разбираем завалы, отдаем старые вещи, выбрасываем, сжигаем, в общем, расчищаем пространство. Расскажу примеры своей жизни. Я разобрала свою гардеробную, избавилась от старых вещей, которые давно не ношу, и поехала в Москву на выставку. Обычно всегда это целый день на ногах, все занято, нет ни минуты свободного времени. Но в тот день у меня появилось свободное время. Я оказалась в магазине, где было очень много красивых платьев, которые идеально на мне сидели. Я купила себе два классных платья, которые ношу до сих пор. Я думаю, что это все было не просто так, что на такую хорошую покупку повлиял мой разбор гардероба, и выбрасывание старых вещей и сюда же природа не терпит пустоты на освободившееся место мы притягиваем к себе новое и желанное например если мы хотим чтобы у нас появился малыш освобождаем полку для вещей малыша и мысленно говорим малыш вот эта полочка для твоих вещей приходи в нашу жизнь или например хотим новую работу да, я здесь разместила еще такую картинку смешную. Соответственно, нужно одеваться и выглядеть. Деньги мы храним не в конвертиках, а в шкатулках. И если хотим притянуть в свою жизнь любовь, освобождаем полку для вещей молодого человека. Конечно, нам не нужны такие парни, которые э, приходят своими вещами на наши полки, но мы же должны дать человеку шанс появиться в нашей жизни. Итак, домашнее задание. Выбираем одну комнату, которую будем изменять и декорировать. Внимательно на нее смотрим и записываем 6 пунктов того, что хотим в ней изменить. Например, не нравится диван, не нравится люстра, хотите новый декор на стену и так далее. В общем, пишем 6 пунктов. Сфотографируйте комнату. Вам же самим потом будет интересно посмотреть, какой была комната и какой она стала. Список и фотографии присылайте в наш общий чат. И не забываем расчищать пространство. Выбросите 6 вещей из комнаты, которые будем декорировать. Ну а я жду вашей домашней работы в чате. И до завтра на втором дне нашего марафона. Всем пока!